На самом деле будущего нет. Будущего не существует. Ну, его, его, его еще нет. И вообще его нет. Сейчас настоящее, вот настоящее, настоящего тоже нет. Ну, как оно вот настоящее, но вот сейчас. Ну, как бы оно проживается, и как бы оно становится реальностью, настоящее только в результате того, что оно становится частью истории. Когда он становится прошедшим, тогда настоящее, настоящее овеществляется в истории. То, что осталось в истории, то было. То, чего не осталось в истории, того не было. То есть этой реальности настоящего, не оставшейся в истории, в прошлом, ее нету, Она не указана. Она не существует. Поэтому человек для него старший, для него отец. Уважение к старшим. Какого хера уважать этих маразматиков? Блин, они еле ходят, они нихера не соображают. Это образ, это символ, символическое, реальное, воображаемое. Это воображаемое прошлое. Оно даже может тебе рассказать об этом прошлом, про войну, про Ивана Грозного. Это как вот есть анекдот. Когда я говорю, что я в детстве был пионером, то дети воспринимают это как если бы я во времена смуты прибкнул к Ярополку. Это действительно так. Это вещи одинакового порядка. Смута, Ярополк и твоя пионерия, комсомолия, там вот все вот это для людей, живущих сейчас, для детей. Это вещи одного порядка. Они а из прошлого. Это овещесленная задокументированное, зафиксированное настоящее. Наше с тобой настоящее, твое. Оно стало настоящим мы. В тот момент оно стало настоящим, когда стало историей. Поэтому вот это все испражнения в историю, это на самом деле испражнение в настоящее. Когда тебе рассказывают, блядь, про то, какие у тебя предки были рабы, палачи, либо их убили либо они убивали это все значит предки чекистов нквд дистов и все вот это испражнение в историю и ненависть к истории это ненависть к, к себе Другого, по другому рационально я это объяснить не могу потому что это иррациональная ненависть к совку к сталину к сралину к, к еще чему-то там вот Быдло рабы, Это все из одной оперы. Человек ненавидит. Как он ненавидит? Своего папашку считают, что он, значит, убил его кота. Также он. Для него папашка и Сталин это вещи одного порядка. И точно так же, не примирившись со своим отцом, который, кстати, еще жив у него, он.. Не может успокоиться, все, он мечется по черногориям еще куда-то там, не знаю, Финляндия, Баварским Альпам. Он не может себе место найти, ему плохо, ему хреново. Это саморазрушительные тенденции. вот Неудовлетворенность не жизни сейчас и здесь из-за того, что ты не являешься частью реальности он начинает сомневаться в собственной реальности я не существую это мне кажется нет нигде никаких подтверждений вещественных в виде сына допустим детей которые бы которые поставили тебя в ряд вот этих всех предков ну ты живой ты такой же как дед прадед там не знаю чапаев там бутеный там Ерополк там, Иван Грозный, такой же. Ну ты пока еще жив. В глазах своих детей, своего сына, ты такой же Иван Грозный, понимаешь, такой же Сталин, ну, по времени, хронологически, онтологически, символически. Ну ты пока жив. Ну ты скоро умрешь, конечно. И вот одно это дает тебе умиротворение, успокоение, что ты не иллюзорная сама самокажущаяся самому себе сущность вот кто сейчас или что смотрит вот этими глазами из моей черепной коробки кто или что вот я вижу этот эту тушку вот она сидит это я вижу но это не я это мой видимый образ некоторые да себя уговаривают, что да это я вот я такой я так выгляжу слишком долго на себя смотрит до всяких видео. Но люди, у которых нет зеркала или долго в него не смотрели, они перестают себя себя отождествлять собственными фотографиями, изображением в зеркале. Потому что вот эта развитая психическая сущность. То есть одновременно неокортекс, он и преимущество, и бремя. Если АЖП своей высокопримативностью преодолевают вот это бремя неокортекс, и даже наоборот, этой высокопримативности подчиняют себя неокортексу, и потому так легко и просто и удобно, ничтожесть умняшся, подчиняют неокортексу и свою репродукцию физиологическую, вот эту животную высокопримативную, все у них на мази. А ты будешь со своей репродукцией вот этой вот осознанием значит собственно, проблем рефлексии будешь мучиться и пытаться каким-то образом это реализовать не у всем удается допустим преодолеть психологически это вот человек посвятился изучению там таблица менделеева там она ему снится во сне вот вот его детище вот чего он посвятил не все тесла не все Эйнштейны и менделеевы а вот этот вот онтологический зуд неудовлетворенность тревожность она не дает спокойно поэтому мужчины и пускаются в самую глупейшую опаснейшую авантюру своей жизни под названием брак и дети прекрасно зная чем это грозит ну догадываясь без подробности никто не читал тимин курт Прекрасно видит, как у дяди там, не слава богу, как у папы, не слава богу, как у брата, у свата ни у кого порядка нет. В семье, значит, бабы что хотят, то творят, что мать, что сестра, что все его тетки, и его будет точно такая же, он там мне и тешит себя. Ну и найду не такую там. И когда кто-то на голову глазом рассказывает, что не такие, я знаю, где они есть. В Свято Тихоновском, сходите туда. Срочно идите сейчас, да, там колючая проволока по забору, ну ничего, на входе там будете ловить. Когда вот он такие вот заманухи рассказывает, не вдаваясь в подробности о том, что его не такая с ним, и он предостерегся от ее выкоблучивания только из-за того, что она иногородняя, она не прописана, у них нет детей, если что, она насчет коленки выкидывать, она отправляется к маме автоматически, его никак, значит, не притянуть за это дело, вот когда он не говорит что самое главное здесь что она не прописана она и, и никаких прав у нее на него нету а он начинает рассказывать ее не такогость в свете религиозности особой духовности там единство душ когда вот эту лажу он начинает выставлять в первую очередь не говоря о главном вот тут иначе как к инфо цыганству я к этому относиться не могу это вредоносное инфо цыганство что это за такая верующая? У вас нет детей? Хотя у апостола четко обозначено, жена чедородием спасется. Вот апостол Христов в Новом Завете говорит, жена чедородием родится. А вот чедородием спасется. А вот ты говоришь, зачем нам дети? Мы не сможем ездить по Европам. Это же неудобно. Он такая, да, действительно. Это как сильно вера христианская. Здесь апостол, а здесь, значит, э -э, ее муж. Муж объелся груш. это когда Но не знаю, что за магия, что за гипноз, что это христианка. Просто так, апостольские наставления, о чедородии, которым спасется спасение. Речь идет о спасении. А ее спасение такая так, а мое спасение через чедородие и поехать по Европу с мужем на машине на не лучше к черту спасения христианство вот это воцерковленное христианство вот это я понимаю то есть не договорен не договорено не оговорено не озвучено очень много чего а много чего лишнего всякой лабуды порожняка философии вместо этого нет нет нет, нахер. Нахер. И примирись уже наконец с отцом, Серега. Примирись с отцом. Хватит на Сталина наезжать. Не убивал он твоего кота. Серега, не убивал. Нет никаких доказательств. Да это твои внушенные мамашей к нему демонизация его. Да даже если так. Хватит зашкваривать отца и зашкваривать. Подпишись на первый эгоистичный. Пора прозревать. Оставь окаянство и упоротость. Хватит дурить и засирать мозги камрадом. Серега.